Сыновья, возвращайтесь домой, возвращайтесь, вас любят и ждут, знойным летом, холодной зимой, там надеждой навстречу живут, пусть взлетают смеясь малыши, ощутив силу папиных рук, и смеется жена от души, как на бар, сердце радостный стук, а у мамы в глазах заблестит, по-предательски снова слеза, рюмкой чая отец угостит, сын вернулся, Беда не пришла, пусть за здравие свечи горят, Не рыдает от горя семья. Снова аисты к дому летят, Возвращайтесь домой, сыновья.